И всем привет, с вами Дакан. И сегодня я научу вас выбирать абсолютно любого персонажа в режиме Random Draft в игре Dota 2. Ищем игру. И как видим, мы выбираем первым. И сейчас я вам все подробно объясню. Например, мы хотим выбрать Пуджа. Нажимаем сверху слева показать всех героев. Выбираем Пуджа. И жмем Alt плюс Enter. Как видим, путь шпигнулся. Ну все, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи!